Новости Дубая. Обсуждаем, как всегда, сегодня на моем канале, друзья, интересные события, анонсы, что это значит для нас с вами, мое личное мнение и реакция на них и, конечно же, ваши комментарии. Не стесняйтесь, пишите, будем обсуждать. С вами Даниил из города Мечты, города Дубай. А в сегодняшнем выпуске еще будет несколько новостей, связанных с рынком недвижимости. Громкие старты а, проектов, состоявшихся в январе этого года. Тоже расскажу что было чем закончилось очень быстро правда, закончилось. А, ну что же сегодня в выпуске дубай вновь заслужил симпатии экспатов в дубай вернутся туристические группы из китая снос квартала приняли за землетрясение в абу-даби арестовали попрошайку на люксовом авто также сегодня в видео мы в конце обсудим последние новости рынка недвижимости Дубая. Те громкие старты, которые успели состояться в январе этого года, как, как они прошли, чем закончились. Да, они уже закончились по большей части. А, так что ставьте лайки, подписывайтесь, если не хотите пропускать следующие выпуски. А мы погнали обсуждать новости Дубая. В Дубай вернутся туристические группы из Китая. Власти Китая ослабили ограничительные меры в связи с COVID-19 и разрешили туристическим группам возобновить путешествия в Эмираты с февраля 2023 года. А на самом деле, друзья, новость это глубже, чем просто про туризм. Те из вас, кто отдыхал в Таиланде, знают, что такое нашествие туристических групп из Китая. А, ну вот, кстати, в Эмиратах я их вообще не видел до этого времени. Оказывается, был запрет. Оказывается, их сюда не впускали. Ну, что же, я надеюсь, их сюда не так много прилетит. Но на самом деле, а, не только в туризме их ждут, а, а есть ожидание такое, что китайцы сейчас начнут инвестировать в дубайскую недвижимость. Ну, согласитесь, когда их сюда вообще не пускали летать, зачем они здесь будут покупать недвижимость, да? А вот сейчас Капитал из Китая, а это большие капиталы, придет сюда. И у меня есть знакомые, кто, кстати, в пандемию, ну, русские, кто в пандемию улетел из Китая с знанием китайского языка. И сейчас устроились на работу здесь, и они ждут с нетерпением, когда сюда придут китайцы. Они понимают, сколько им предстоит работы. Да что там далеко ходить? Вот здесь, прям рядом со мной, находится строительная площадка жилого комплекса «Лив Марина». Я проходил мимо и увидел у них на штендере, на паспорте объекта написано, что, это, что подрядчиком строительным является китайская компания China Railways. То есть китайские железные дороги строят здесь билдинги вот на Дубай-Марине. В общем, это ведет к тому, что объем инвестиций в Дубай только увеличится. То есть спрос теперь... Который подогревался россиянами в прошлом году В этом году начнет подогреваться китайцами Поэтому цены, конечно же, будут только расти На недвижимость в Дубае Чего мы, собственно, не скажу, что очень, очень сильно хотим Но инвесторы сейчас на это рассчитывают Так что вы можете сейчас зайти на низком рынке Что же, поехали дальше Дубай вновь заслужил симпатии экспатов Он вошел в тройку лучших городов мира для жизни иностранцев Большинство экспатов указали, что им легко иметь дело с местными властями Они довольны качеством госуслуг а также местная бизнес-культура помогает им развиваться. Ну, экспат — это понаехавший. Я, вот как понаехавший в Дубае, могу согласиться с тем, что действительно здесь очень комфортно, и те мои страхи, которые были, безусловно, когда я сюда прилетал, ну, другая совершенно культура, другая религия, арабская страна, много было связано, кстати, с этим опасений, но на практике оказалось, что Дубай — это город, целиком почти состоящий из экспатов, а, арабы, кстати, живут как-то, наверное, обособленно То есть с ними пересекаешься меньше, чем с кем-то другим И в целом Понятно, почему Дубай завоевал такое место, я считаю, что это вовсе не накрученный рейтинг И советую вам присмотреться в плане переезда к Дубаю Потому что сейчас российские экспаты, ну то есть те, кто эмигрировал из России Вы сами выбрали другие страны для массового своего скопления В Дубае в меньшей степени, по причине того, что здесь жизнь дороже Поэтому вам лишь нужно убедиться, что у вас есть финансы, пассивные доходы Или удаленный бизнес, который сможет... Финансировать вашу жизнь в Дубае В остальном вы можете быть уверены, что здесь жизнь для вас будет очень комфортной Ну или приезжайте зимовать Вот это сейчас зима в Дубае, поверьте мне, очень комфортное время года да? Наверное, самое комфортное Ну и вот весьма кстати Победа начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва-Дубай Полеты будут выполняться 4 раза в неделю А с 20 февраля вообще ежедневно из московского аэропорта Внуково вот к слову о том, что добираться в Дубай стало легче и дешевле А вы еще слышали, наверное, про судебное решение По которому победу обязали отменить жесткие ограничения на ручную кладь В общем, welcome to Dubai Это стало еще проще в Эмиратах обозначили способы реактивации резидентских виз. Резиденты, находящиеся за пределами страны более 180 дней, смогут въехать в Эмираты по ранее действовавшим визам. Но для тех, кто не в курсе, вообще в Эмиратах для граждан России можно пребывать 180 дней из 360. То есть вы можете полгода суммарно находиться в течение года в стране, а если вы находитесь Более, то вам нужно эту визу продлевать. А, много нюансов было, связанных с тем, когда ты вылетаешь, прилетаешь, иногда она автоматически как-то обновляется. Почему-то иногда нет. А, мы сталкивались лично, я и мои друзья сталкивались с этими проблемами. А, подскажу, что решить их можно через любое туристическое агентство, имеющее лицензию тура Здесь, в Дубае, местное. А, не нужно искать никаких... Людей, которые там помогут вам это решить Вот, идете в турагентство, обращайтесь, вам там подскажут В связи с отменой ковидных ограничительных мер Оказалось, что, в общем, усложнилась процедура реновации визы Пока действовали ковидные меры, чтобы меньше народ туда-сюда путешествовал Было можно внутри страны продлевать туристическую визу И просто заплатить за это нужно было 600 дирхам, по-моему а сейчас обязателен выезд И в связи с этим столпились очереди на границе с Оманом в связи с этим даже появились рейсы э, специальные для реновации виз, авиарейсы, когда вы можете одним днем туда-обратно слетать по специальной программе и обновить визу. В общем, э, стало это делать чуть сложнее, но в целом пребывать в Эмиратах можно непрерывно, сколь угодно долго, просто обновляя визу и э, там, докупая по необходимости. Продление за деньги, так сказать Я так и живу, до сих пор уже почти год на туристической визе в Дубае Продлял ее как раз в три раза, по-моему Из них только один раз за деньги И вот скоро планирую себе сделать рабочую визу наконец-то О чем вам обязательно расскажу в следующих моих видео на канале Поэтому следите По красной дорожке Atlantis The Royal прошлись мировые российские звезды Beyonce, Кэндалл Дженнер, Клава Кока, Нюша вот какой разношерстный список звезд. Друзья, новость-то в том, что открылся самый крутой, как они говорят, в мире отель Atlantis The Royal. Ну, до этого жемчужиной Дубая был Atlantis. Это огромный аквапарк, огромный океанариум и гигантский люксовый отель. А сейчас там же, на пам джумейра открыли его, так назовем, королевскую версию. Значит, проживание, минимальная стоимость проживания в этом отеле... Изначально, когда объявили, бронирование составляло 120 тысяч рублей за двое суток это минимальный срок бронирования. А сейчас, уже буквально за последние там, полторы недели, этот, этот ценник уже вырос до 180. Видимо, спрос есть. Если честно, хочется там побывать, провести может быть пару дней. Пишите комментарии, если вам тоже это интересно. Так сказать, как блогер у меня, снять там номер, поснимать для вас все, показать территорию. А, ну вот, когда его открывали, это было действительно громкое событие в прямом смысле То есть я вот здесь живу на Дубай-Марине и до часа ночи я не мог уснуть, потому что громко играла музыка, а потом еще и фейерверки В общем, почти новогодняя ночь, вот как прогремело открытие этого отеля В общем, постараюсь туда попасть и снять вам оттуда видео Для Дубая спроектировали плавучий вертикальный город с нулевым потреблением энергии к 2030 году может появиться новый мегапроект. Он будет насчитывать 180 этажей. Ну, во-первых, новости про будущее ⁇ это такой отдельный жанр. Непонятно, да, появится этот проект или нет. Но сама его задумка, ну, вот представьте, 180 этажей, которые плавают в океане. То есть бурж халифу, как поплавок, погрузили в воду. Все это звучит как-то уж очень нереалистично, по крайней мере на словах Но на самом деле, как вы знаете, в Дубае постоянно выходят такие громкие проекты Некоторые из них, ну, анонсы, некоторые из них еще и дополнены какими-то сюрреалистичными картинками Далеко не все из них доходят до своей реализации Но на самом деле вы должны признать, что даже те, что Дубай успешно реализует уже поражают воображение Посмотрим, кстати, что они в итоге Сделают с своим Крик э, Тауэр Это то здание, которое они начали Строить и заморозили Оно должно стать следующим Самым высоким зданием в мире В районе Крик Харбор пока там все заморожено э, Но, к слову сказать Очень многие проекты сейчас после Заморозки возобновляют, некоторые переосмысляют. И вот, кстати, следующая новость будет. В Дубае снос квартала приняли за землетрясение. Начался снос знаменитого недостроя Дубая Перл на въезде э, на остров Пальмы. Связанные с этим подземные толчки жители, собственно, и приняли за землетрясение. Да, действительно, там огромный э, по своему объему проект и долгострой. Но в Дубае долгострой. Это не означает, что это какие-то обманты, дольщики, а какие-то вот такие поломанные судьбы, как говорится. Здесь просто, ну, замахнулись на грандиозный проект, прошло время, поняли, что он может быть малорентабелен или придумали что-то поинтереснее. И не боятся признавать свои ошибки, не хоронит э, вот эти площади там на десятилетия, а вот сейчас, собственно, новый период расцвета в Дубае и... Все, даже вот некоторые точечные есть замороженные стройки, которые там еще в 2008 году приостановились. И я вижу на, на моих глазах, они, в, в них возобновляются работы. Э, вот есть, например, долгостройный такой проект, который в GLT, я в одном из обзоров э, упоминал его, где продаются сейчас по заниженным ценам квартиры за счет того, что у него была подпороченная репутация. Но тоже сейчас там стройка просто идет активнейшими ударными темпами. Так что Дубай, можно сказать, что вошел в свой новый ренессанс, в самом полном смысле этого слова К новостям погоды <смех> Дожди по заказу За последние 6 лет Эмираты удвоили число операций по посеву облаков И следующая новость В Дубае замерзли водоемы В некоторых районах лужи И водоемы покрылись ледяной коркой А на ветвях кустарников образовались сосульки Ну да, сосульки в Дубае когда мы слышим эту фразу, представляем нечто иное, не, не что-то изо льда. Но насчет посева облаков. Кстати говоря, здесь, как я читал, приложили руку российские ученые с нашими российскими технологиями. Это распыление реагента с самолетов, ну, как вы много раз, наверное, слышали, у нас в Москве, в Сочи этим балуются. Вот сейчас начали в Дубае уже, видимо, промышленное внедрение, потому что здесь как раз-таки дефицит э, осадков, и вся логика заключается в том, что здесь, короче, много идет дожди, но они все идут над морем. Просто эти дождевые тучи, приближаясь к земле, не выдерживают и осыпаются в море и до сюда не доходит дождь и вот его, так сказать, чтобы дотянуть и используют реагенты за счет этого можно увеличить количество осадков в Дубае на 20% что на самом деле очень немало для такого дефицитного во влаге региона в общем мы ждем, что за счет этого скоро не только какие-то отдельные островки оазисы будут появляться в Дубае, но вообще вся пустыня расцветет прекрасными садами фруктовыми вот. но пока, видите, это приводит Каким-то небольшим катаклизмом И действительно, эта зима сейчас, я так понимаю, для Дубая холодная И вот были даже несколько дней дождей Причем ливни были с ураганным ветром и я помню, как я пришел домой сюда, здесь на съемную квартиру И из-за того, что был ураган захлестывающий с сильным дождем Протекли окна, они здесь не приспособлены к этому И мне пришлось чуть ли не вычерпывать воду Вот, это нонсенс, друзья, посмотрим, что будет дальше Ждем, когда в Дубае выпадет снег Эмиратский космонавт Султан Аль-Нейяди Отправится на орбиту 26 февраля из космического центра НАСА во Флориде И еще новость, связанная с космосом В Амане построят первый на Ближнем Востоке космодром Строительство космодрома может начаться в Амане уже в этом году. А, казалось бы, насколько нам интересны космические успехи Дубая? На самом деле, очень интересны, потому что а, для успешного освоения космической отрасли Эмиратам требуется партнерство с Россией. То есть здесь мы стратегические партнеры. А для нас партнерство с Эмиратами в целом очень на пользу. То есть нам бы хотелось, чтобы Эмираты были, так сказать, лицом к нам, были нашим другом, партнером, дружественной страной. И России есть, что дать Эмиратам не только в сфере партнерства там, по добыче и переработке а, и в нефтегазовой отрасли, но и в плане, к сожалению, там, военных технологий и а, освоения космоса. Хотелось бы, чтобы наши страны дружили. И, а, и все больше россиян имели бы возможность вести бизнес успешно в Дубае и сюда перебираться. Так что ждем, ждем все больше русских. Ну и... Напоследок, в Абу-Даби арестовали попрошайку на люксовом авто. Мнимую нищую привлекли к уголовной ответственности. Женщина попрошайничала у мечетей, при этом парковала свой автомобиль класса люкс по поодаль. А после работы, как выяснил следящий за ней патруль, добиралась до него пешком. Ну, это очень забавно. Вообще, ну первое, что смешно, это что даже, даже нищие в Дубае ездят на люксовых автомобилях. Ну, что на самом деле далеко не так здесь очень много мало обеспеченных людей которые живут на низкие зарплаты это естественно гастарбайтеры преимущественно из Индии, Пакистана то есть здесь ну, не только богачи живут, естественно этих богачей кто-то должен обслуживать вот но на улицах просто так вы здесь не встретите никаких ни бомжей ну, здесь их видимо нет как, как, как явление ни попрошаек ни уж простите за постановку в этот ряд уличных музыкантов. В общем, ничего не санкционированного вы здесь на улице не встретите. А, но при этом есть э, люди, кто вам пытается продать что-то постоянно. Купи iPhone, купи там... Э... AirPods там или еще что-то. Но это такая форма попрошайничества. Мол, они не денег просят якобы, а частной торговлей занимаются. Естественно, ничего ни у кого из них покупать нельзя. Но и вот таких мелких мошенников на самом деле в Дубае ну, встречаются они. То есть нельзя думать, что Дубай это настолько какая-то просто стерильная страна с точки зрения мелкого обмана. Вы можете с этим столкнуться. Будьте аккуратны, будьте бдительны. Даже несмотря на то, что здесь в целом это одна из самых безопасных стран, все равно нужно держать ухо востро всегда и везде. Особенно на рынке недвижимости Дубая. Вот такой переход у меня к теме недвижимости. И сейчас я вам давайте расскажу о том, что же за громкий и богатый на горячие проекты выдался месяц январь у нас в этом году. Прямо здесь, рядом с Дубаем Мариной, 100 метрах отсюда есть локация дубай харбор это гавань для парковки яхт и больших круизных кораблей и там на первой береговой линии стартовала сразу два проекта это шоба си Haven и дамаг бэй каждый из них я освещал отдельно показывал макеты и еще снимал целое видео где я показывал эту локацию красивейшие виды ссылка будет в под этим видео обязательно посмотрите Дамаг Бэй распродан очень быстро буквально там за несколько часов Шоба еще доступна в продаже потому что они еще не открывали вторую и третью башню они решили растянуть свой старт поэтому кому интересна эта локация начиная от 2 миллионов 800 тысяч рублей можно приобрести one bedroom это действительно из премиальных локаций самый интересный проект и на первой береговой линии на сегодняшний день самый доступный. Обратите внимание на него. Если брать бюджет пониже, то еще два проекта стартовали тоже почти здесь, почти на Дубае-Марине. Ну, в общем, в соседнем районе, Джилти. Это Эллингтон Апперхаус и Даньюб Вьюз. Тоже были очень громкие старты. Эллингтон распродан также за несколько часов. Мне удалось там урвать две квартиры для моих клиентов. Там бюджет был, ну, ровно в два раза ниже, чем вот здесь, на первой береговой линии. Хотя это практически в шаговой доступности от пляжа. Ну, минут 20 пешком вполне. И район там тоже очень хороший сам по себе. А, тоже я снимал на него обзор с колес, показывал, что если себя представляет GLT. Кому интересно район Дубая, смотрите почаще мои видео. Сейчас я буду больше снимать про это. Прям специально взял себе кабриолет, чтобы показывать вам все вокруг, когда я еду на машине. А, значит, что еще из стартов коротенько. Более бюджетный проект – это а, бенгати Эмеральд. Он актуален по ценам, начинает 700 тысяч дирхам за one-bedroom, то есть это, ну чуть более еще отдаленный район, но это лучший спальный район, к слову сказать, Дубая GVC. А, там стоит брать под долгосрочную аренду, ну либо для себя для жизни, если вы а, стеснены в бюджете. Ну и самый Громкий старт, наверное, самый дефицитный э старт, который был в этом месяце, позавчера, прошли торги э от э застройщика Мирас. это государственная компания-застройщик, входит в топ-3 компаний, одна из трех крупнейших государственных компаний в Дубае. Э и у них состоялся лаунч-запуск э очередного квартала проекта Central Парк. Там вообще было подано свыше 10 тысяч заявок, при том, что в продажу было выставлено лишь ну, менее 200 тысяч квартир и в общем это было похоже на лотерею друзья в этом проекте стартует еще новая очередь последняя где-то через месяц или полтора есть возможность заранее если мы с вами этим займемся то есть возможность зайти туда потому что по соотношению цена-качество это ну уникальный проект более подробно пишите мне если интересно я вам пришлю информацию за бюджет миллион семьсот тысяч дирхам можно взять топовую локацию шикарное наполнение там целый парк будет на территории комплекса от одного из самых топовых застройщиков к слову из тройки государственных застройщиков именно мирас является люксовым позиционирует себя по уровню отделки по уровню дизайна как люксовый то есть это действительно лучшее предложение на рынке за свои деньги поэтому Пишите, кому это интересно. Ну что же, объектов стартовало много, а распроданы они были все за часы. Это говорит о том, что спрос в 2023 году не только не падает, а он, пожалуй, рискует вообще вырасти. Связано это отчасти и с продолжающейся тенденцией оттока капитала из России. Не секрет, что в России, в частности в Москве, инвесторы выходят, многие в спешке выходят из своих проектов, чтобы переместить деньги за границу, а куда за границу, если не в Дубай? Ну, вы сами понимаете, какая сейчас ситуация. Поэтому ждем, ждем вас и ждем громких новостей. Снова следите за моими ви видео. С вами был Даниил из города мечты города Дубай. Скоро будут новые новости. Дубай Today